Uh, у меня огромнейший классифайт где просто тысячи страниц и, например, NetWeek Spider решил мне такой вопрос, я хотел посмотреть на каких страницах уже есть SEO-текст, а на каких нет еще. NetWeek Spider прекрасно выполнил эту задачу, он мне просто выгрузил все те страницы, на которые есть вот этот блок и на которых нету. Меня очень долго заботил вопрос о распределении ссылочного веса внутри моего сайта, то есть, меня очень интересовал PageRank, вот. Тоже, с чем Netflix Spider э, э, справился очень легко. Я решил определенную проблему с тем, что у нас, например, в выдаче чаще были какие-то объявления, нежели чем целый листинг э, объявлений. И перенаправив э, вес с э, страниц объявлений э, на страницы категории, блин, ну, мы начали лучше ранжироваться, мы повысили поведенческие факторы, и это в целом сказалось отлично на на трафике на конверсиях отказался от э, других конкурентов э, тем что до да, элементарно функционал функционал не тот который нужен мне э, наверное он бы пригодился для маленьких сайтов но не для таких огромных как классифайды